12 лет назад, будучи в Швеции, я узнал о том, что там существует ассоциация защиты мужчин от женского насилия. Это меня сильно поразило, но оказывается, это был не предел. Сейчас я узнаю, что создан праздник праздник защиты нервной системы мужчин от женского насилия. И этот праздник будет 22 октября. Идет регресс. Идет регресс мужчин и женщин. И пока в нашей стране этого не так видно. И, надеюсь, не будет видно. По крайней мере, мы в своей академии с, нашими, с нашей командой стараемся делать все, чтобы мужчины имели максимально развитые мужские качества, а женские – женские. И между ними были гармоничные отношения. Мы делаем все для этого. И тысячи, тысячи, десятки тысяч мужчин и женщин уже включились в этот процесс. Давайте, друзья, предотвратим это все. И вот этот такой процесс, который разваливает отношения, разваливает личность, надо остановить. Мы 22 октября в этот праздник, и назову его праздник, слова, праздник с сарказмом, мы проводим вебинар. Вебинар называется «Магия доверия». 22 октября в 12 часов приглашаю вас на этот вебинар, где мы с вами посмотрим, как же можно преодолеть такое действительно тупиковое движение отношений мужчин и женщины, которые наблюдаются в Европе. Нам туда нельзя. На этом мы и стоим.